Всем привет, вы на канале торговой платформы xhub.io. Быстрый автоматический обмен криптовалют и поддержка 24 на 7. В сегодняшнем видео мы купим биткоин с карты тиньков. Для этого нам нужно выбрать банк и криптовалюту биткоин. Заполняем сумму, на которую мы хотим приобрести биткоин. Указываем биткоин кошелек, на который мы получим биткоин. И нажимаем кнопку перейти к оплате. На следующем шаге нам необходимо подтвердить данные по сделке. Мы видим количество биткоина, которое мы получим на наш кошелек и адрес нашего кошелька. Нажимаю кнопку «Подтвердить данные». Итак, следующий этап. Для использования данных направления обмена требуется верификация карты. Обычно эта процедура занимает не более 5 минут. Для вашего удобства рекомендуется зарегистрироваться или авторизоваться на нашем сервисе, чтобы не подтверждать данные карты каждый раз. Это очень удобная функция. Нажимаем кнопку «Ввести данные карты». Вводим наши данные, вставляем номер карты и теперь нам необходимо загрузить фотографию лицевой стороны карты на фоне сделки. Это можно сделать двумя способами. Закрыть данные карты, кроме цифр номера карты. Второй способ. Загрузить фото лицевой стороны карты на фоне подписи. Покупка криптовалюты на обменном сервисе XHub.io Можно закрыть данные карты, кроме цифр номера карты. После того, как мы сделали фото. Загружаем данные на сайт и нажимаем кнопку «Отправить на модерацию». После чего мы получим одобрение и сможем перейти к оплате, где нам необходимо будет ввести данные карты для того, чтобы сервис списал средства. После того, как средства будут списаны, биткоин в автоматическом режиме отправится на ваш кошелек, который вы указали ранее. Вот такой несложный обмен можно совершить на сайте xhub.io. Подписывайтесь на наши группы. В телеграм канале вконтакте в фейсбуке в твиттере а также на наш youtube канал чтобы узнать о нас больше вы можете почитать отзывы на сайте и на сайтах партнеров надеюсь видео было вам полезно ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал дальше вас ждет новые интересные видео по криптовалютной тематике